Мы Выезжали на день, успевали только траву покосить. Во! яблок вот четыре яблони такое изобилие было яблок, мы не успевали их собирать. Все свое было, капуста, огурцы, помидоры, все было свое. Думаешь, за сколько можно эту траву косить? Спокойно, наша земля прокорит миллиард. Да, не работать нигде. Все-таки, сколько нужно земли для того, чтобы организовать свое хозяйство? Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Тюняев и Вести Волкон. У нас в гостях в студии Олег Вовк. И сегодня мы поговорим с вами о Земле. Сколько земли нужно для того, чтобы прокормить свою семью? Семья может состоять там из двух человек, из четырех, из десяти что редкость в наше время. Мы об этом говорили с Олегом два года назад, и когда участвовали в передачах славянского телевидения. И подробненько об этом рассуждали, приглашая специалистов, которые работают на земле. Все-таки сколько нужно земли для того, чтобы организовать свое хозяйство. Мы вспомним еще о том движении, которое называется «Мегре» по книгам «Мегре» про Анастасию. И это движение было популярным. Нынче остаются некоторые хозяйства и поселения, в которых ребята живут. Со многими ребятами общались из этих поселений, которые действительно по гектар гектар. То есть это родовое поместье, это гектар земли, на котором они хотели бы работать. Вот у нас на одном из семинаров мы предлагали девчонкам, которые хотят жить на земле. «Давайте, вот есть гектар, два дома» начните что-то делать но к сожалению они там другое место видимо выбрали какое-то и вот как ты считаешь вот например семья или две ну семья на гектаре земли семья это но ну, сегодня средний, да, ну возьмем 4 человека мамка папка двое детей подростки гектар земли они смогут обработать и прокормить себя с этой земли Просто прокормить физически, посадить огород, сад и так далее. Как ты считаешь, достаточно ли гектара земли на семью из четырех человек? Мы продолжаем ту беседу, которая у нас была два года назад, где мы говорили, сколько земли нужно. Я тогда приводил цифры, посчитав все урожайности овощей, фруктов, урожайность вот, всего того, что мы... Употребляем, имея в виду веганство, я считал на веганство, на свое потребление, еще раз говорю, что вот мне достаточно 350 килограммов в год сухой пищи, включая овощи, фрукты, каши, гречка, риса. Ну, может быть овсянка иногда, Плюсы какие у нас там еще каша была, пшенка, естественно там немного соли, немного чего-то таких специй, и этого достаточно, и вот как ты считаешь, достаточно, вернее, смогут ли, Семья из четырех человек обработает гектар своими силами. Ну, имея в виду, естественно, там какой-то может быть мини-трактор или так далее. Так далее. Очень своевременно поправочка такая. Ну, <laughs> да мы по же трактора. говорили, трактор иметь или лопату. Дело, ну, если есть лошадь, конечно, лошадь еще лучше, то есть ремонтировать ее меньше надо, но за ну, ней ну, кормить, уходит, да, кормить, опастбище. Ну, это тоже, да. А, это укладно и, жаль, Если его. мы, когда мы берем а, семью вот такого количества, как а, ты сказал, немножко тяжеловато, все-таки будет гектар земли осваивать, так как дети еще не взрослые. Да? Это с одной точки зрения. А с другой точки зрения, прокормит ли семью из четырех человек гектар? Прокормит. Прокормит, ли? прокормит при хорошем... На год. Вот вспоминаем я, Сергея я, Подолинского, я... который да, говорил, да. что человек... Открытая система с КПД 300%, потому что он за год может произвести столько продукции, которые ему позволят жить три года вперед. Это известный наш экономист позапрошлого столетия, который писал записки Карлу Марксу. И Карл Маркс по одной из выпущенных статей отказался даже публиковать капитал на тему как раз вот этой прибавленной стоимости, имея в виду, что Подолинский рассматривал энергию, как э, энергию, во-первых, от Бога, трансформируемый в человека и преобразованный в полезный труд физический. И с этой точки зрения, сколько энергии нужно затратить для того, чтобы обработать гектар земли, посадить сад, посадить огород, ухаживать за ним. И имеем в виду, что это в нашей полосе сезонная работа. Начинаем с конца мая заканчиваем заканчиваем ну, сбором урожая концом сентября я считаю что это реально почему потому что если ты припомни... если не работать е... если припомнишь у нас был там гость один человек который да. там четырех соток там мог вот этот то что с гектара люди собираются владимир Иванович. да который... есть умельцы в россии я их точно знаю одного даже лично который там обучает находить родники такой интересный человек. Но это у нас биолокация. Да, родники. Есть. И при всем он при этом он такой э, всесторонний развитый человек. И он придумал теплицу, где там вот такие вот там продукты растут. Ну, пристеночная всё, зона, тоже всё там, как а, в Медные какие-то, да, у да. него там проволочки натянуты, у него воздух циркулирует да, вокруг да. теплицы. Он поставил энергетические эти, причем из березы, там, я не знаю, там, псевдопирамиды, там. Дополнил. Небольшой. Виталий трощей которому исполнилось в декабре прошлого года 117 лет, написал растение водство книгу. Всем рекомендую почитать. Он выращивает вообще без воды. Гектар земли в Володь. Ну, извини меня, это, это очень большое количество земли. Но мы же трудимся для себя в конце концов. Да, естественно. И у нас было всего-то. Нам достаточно было для семьи шестисоток а, картошки посадить. Ну да, О, овощные грядки были. Все свое было, капуста, огурцы, помидоры, все было свое. Все И этого была. хватало на сезон. Ну, у бабушки была еще корова. Естественно, молока было в Москву возили еще в 60-х годах. А вообще, хозяйством жили, самообеспечить было полностью хозяйское. Все и правильно. На хозяйстве. Да. Я согласен. И что... избыток был этого еще, Продавали на рынке, когда что-то выращивали, возили и картошку, и морковку. Ну вот, э, то, что да. раньше люди умели делать, к сожалению, сейчас не все это умеют делать. У меня, допустим, родители э, были оба из деревни. Они, естественно, знают, что это такое, труд вот этот. вот. Мама по, по весне делала. Там ведро этой квашеной капусты, да. так и а раньше выбора-то большого-то и не было. Ну так да. этого нам на всю зиму да. хватало. На всю зиму. так на всю и ели. зиму хватало. Ну были куры, конечно, тогда у нас веганство не приветствовалось. В деревнях-то ели все свое. Ну да. А, была свинья, свинья была, там корова, была куры, яйца, молоко. Ну, в общем все. Но возвращаясь к гектару. Принято. Для да. меня, по моему убеждению, гектар это очень много. Ну это да. если я, допустим, возьму ну человек, который может трудиться, да, но ну, мужчина, да. Там. Ну, женщина под вопросом. Ну хозяйство. Есть, еще как... извините постирать, приготовить да, да. и так далее. Ну женщина тоже на огороде это ее и постась вообще с землей работать. Я бы все-таки склонялся бы к тому, что при э, взрослых детях еще да гектар осилить, осилить можно. можно да. Это вот это летний период в нашей зоне. Да, и да. при условии не работать нигде. Да, не работать нигде. Почему? Потому что даже вот сейчас вот берем, у меня есть свой дом и свой участок там 14 соток. Ну скажу честно, бывает иногда думаешь, за сколько можно эту траву косить? Мы с ребятами в прошлом сезоне мы езжали на день, успевали только траву покосить во, втроем. Во. А, в деревне траву покосили, здесь траву покосили и все. Яблок вот четыре яблони такое изобилие было яблок, мы не успевали их собирать. У нас до сих пор лежат в подвале да. яблоки. те яблоки, которые у себя выращены без химии, без да, ничего. Да. А я хочу сказать, что мы удачно провели сезон а, в двух хозяйствах, где обрабатывали воду нашими антеннами, угу. которые против фитовторы и помидоры не были поражены фитовторой. Но информация другая уже, естественно. Да. да, и сейчас эксперименты продолжаем в двух институтах. Там проверяют, как это работает, как меняется свойство воды. Получили там первые результаты, где люди опускают аквариумы, и они очищались без чистки физически очищались вот за счет структуры воды, меняющейся под воздействием антенны. Но это отдельная история, Но мы гектар, будем... Гектар, вот отвечая на твой да. вопрос, гектар все таки для меня многовато, хотя сейчас, ну, ты же знаешь эту историю, это во Владивостоке раздают гектары да, там да, да. земли, во Вообще, если взять всех людей, поделить на нашу территорию матушки-земли, понятно, что там половина мерзляка, там жить не особо можно. Это ты имеешь в виду Россию? Да, Россия. Я хочу сказать, То что... У нас вы... на человека там может... И по 5 гектар может перепасть. Нет, нет, минуточку, это есть точные цифры. А, я, есть, точные, есть да? конечно, конечно. Вот. Я буквально был на слушаниях по земельному отношению, по пахотным земель. И сейчас рассмотрим а, Зак, да. закон. Был на парламентских слушаниях, о чем мы говорили. Мы этот вопрос, как раз, вот с тобой сейчас обсуждаем. С болью в сердце многие говорили о том, что происходит. Принимаются решения для того, чтобы сохранить и восстановить пахотные земли. Но а, ведь сам подход к пашне и был, и сейчас он с нашей точки зрения не совсем верный. Не используют трехполе, сажают одни культуры за одним, за одним, да? За одним, то, то есть, есть изнаш... изнашивание, изнашивание, истощение, земи... истощение земли да. как таковой, гумусного слоя. И мы э, в этом отношении вспоминаем Пензенского-Шугурова, представителя рекохоза, который восстановил землю, он не пашет, он ее рыхлит. Пашня как таковая губит землю на самом деле. Потом вносит удобрения, которые также перенасыщают ее химическими элементами. А вот то земледелие, которое у нас было, исконно в России, на Руси, да и, наверное, и в мире, так как эта Русь-то была огромная. Напы... А -та тартарская, вот она у нас тартарская, огромная Русь. Так Трехполье что-то отдыхает, что-то да. под парами, что-то засевается, изменяется там структура и виды растений. Сидираты высаживают, там даже горчица вот у нас в хозяйстве. Ребята на своих сотках там сажают. Они, естественно, чтобы восстановить землю, посадили горчичку, потом перепахали ее, она восстанавливает плодородие и, естественно, культура по культуре из год в год надо менять их, менять и тогда она будет и отдыхать, надо давать. И я, в принципе, я даже рад, что много земель у нас находится сейчас в отдыхе, для... да? в отдыхе Таком, в не используется, потому что ну, должна земля отдыхать, она должна набираться. Главное, чтобы ее еще не засорили химикатами и главное, чтобы свалок там меньше было. Опять-таки подходим нужности и необходимости гектар ты говоришь что для четырех человек избыточен но та же свекла морковка брюква там тыква кабачки фрукты овощи и исходя из того что например нужно там 350 500 килограмм на год сухой пищи ну каши те же самые вырастить да то м -м, я почитал что мне нужно ну 7-10 соток для того чтобы прокормиться физически одного человека. Ну, вот это уже ближе к тому, чтобы осилить ты, это И ситуация. умножай это, да. Ну, он, а, у нас тоже вот огород свой, ну, когда у тебя забота, дети, дети это помогают. У нас наш приятель а, Сергей Кайдаш, вот он в деревне уехал, шестеро детей, они полностью у них и конюшня, и огород, и они а, кормят себя сами с земли, и учатся там, и дети здоровые, и вообще это правильно можно еще вспомнить о фильме, который на Russia и показали староверы, когда их доктора наши приходили, проверяли, дети все здоровы, говорят, в отличие от тех, кто в городе живет или там в деревне, по соседу, потому что они нравственно чистые, они живут землей, живут с Богом в душе, они обрабатывают с той энергией добра, когда, помнишь, как говорили, если человек сделал табуретку, она тысячи лет должна прослушать, душу вкладывали туда, и душу вкладывали в землю, земля благодарила, потому что это живая структура, все вокруг живое, к этому и подходим, что у нас пахотные земли сегодня по разным оценкам от 90 миллионов гектаров, а было там до 200, даже более, но что-то остается необработанное, это в России, например, как китайцы ставят вопрос, они в первую очередь ставят вопрос о самообеспечении продуктами питания своего населения. То есть должна быть стабильная обеспеченность населения продуктами питания. У нас тоже это есть. У нас есть Гохран, где хранятся на случай чрезвычайные какие-то продукты. Но... Почему-то основная политика нацелена на то, чтобы растить и за границу вывозить. Вот сколько мы производили зерна, вывезли, продали за границу. Почему за границу? Ну, хорошо, можно излишки продавать, наверное. Но сначала первая задача нашего правительства обеспечить полную независимость продуктами питания своего населения. Это первая задача. Вот мы с тобой об этом говорим, что... Если 7 соток достаточно, то сколько тогда у нас имеется в виду пашни, которые может обеспечить? Имея в виду, что у нас 140 миллионов. Считай, что гектаров у нас пахотных, ну, грубо говоря, 100 миллионов гектаров, да. Если иметь в виду, считаем, простая арифметика, 100 миллионов гектар пахотной, подчерки, не лесных угодий, не пазвить, пахотной площади. Значит, сколько миллионов людей, Наша земля прокормит миллиард. Нам нужно 10 соток для того, чтобы прокормить человека. По здоровому питанию, подчеркиваю, не мясоедов. Еще раз подчеркиваю, по здоровому питанию. Если это мясоед, я, вот мы писали вечи покона, где умножьте на 5 сразу. Ну, там много площадей земля, на Площадей на 5. Воды, пастбищ, обслуживание, ветеринарное и прочее, прочий. уход. Не оторваться ниоткуда, никуда, ничего. Животные, ты их приручаешь, а потом ты их еще убиваешь. Это вообще ужас какой-то. Поэтому, да, там надо умножать настолько. А если мы говорим про человеческое, подчеркиваю, про человеческое питание, то 10 соток достаточно для того, чтобы прокормить себя в течение года. Следовательно, если у нас 100 миллионов гектаров существует, 1 гектар на 10 человек, то тогда миллиард. Спокойно наша земля прокорена. Миллиард. Она а сегодня 140 миллионов. Представляете, какое плечо нашей территории только по питанию, по продуктам питания. Чтобы нам вспомнить вот эти вот времена, когда правильно землю использовали. Мне очень нравится, когда вот ты едешь в сторону Беларуси. А, как... Ну, белорусы молодцы, но сажали садов. Батька у них организовал хозяйство крепкие, пригласил офицеров, которые это хозяйство поднимают. У них с продуктами питания все в порядке. У нас государство немножко боится, чтобы люди были здоровы, ушли, были, здоровы были, э, были самостоятельные, самодостаточные. А кто работать будет? Не кто, понял. Кто их, где? Кто их кормить-то будет? Их кормить будет. Так, их кормить да, товарищи дорогие, так вот, мы с вами подходим к основному вопросу труда и отношения к труду. Труд бывает физический, интеллектуальный, духовный. Власть придержащие не должны забывать, что они также должны трудиться и физически, и интеллектуально, и духовно в первую очередь. Мы не обсуждаем, что сейчас происходит. Мы обсуждаем то, как надо сделать. А выход простой. Я еще, будучи в партии советского союза говорил дайте нормальную пашню по на семью там по по 20 соток, по 30 соток, как у нас и было, у нас в деревне здесь был 30 соток. Э. Ну, наверное, сахар покупали, может, ну, конфетки хлеб, редко. О, редко. Хлебса, а больше ничего не покупали. Причем, ну, сейчас, слава богу, есть эти хлебопекарни, сейчас не так важно, если есть у тебя мука. Ну, ты... это да, и мы коснемся этого вопроса, что вообще по правильному... Так, использование хлеба, а это сакральная вещь. Что хлеб раньше хранили вообще, не молотили, а хранили в снопах. Сколько надо было, помолотили. Это изначально правильно было, потому что он сохранял свою а, структуру и живой был. Помолотили, сразу хлебушек сделали. Ну, а потом уже позже стали мельницы делать, обрабатывали и хранили муку. И, естественно, она теряет свои свойства. Вывод наш сегодняшний из разговора таков, что современная семья из четырех человек гектар не потянет. не потянет и практика показывает что вот поселенцы которые э, в, а, ну, пример, вот то, что приводили, в поселениях да. они ребята не тянут они что-то хозяйством занимаются во первых э, в современных условиях у них нет дохода, mm. если они, они где-то должны трудиться, все равно. Кто-то сдает квартиры в Москве за этот счет. Вот, То есть они вынуждены коммуникацию, равно финансовую, финансовую часть. А огородом да. они себя там не кормят. Потом разобщение идеологическое, никто община жить не хочет. Все yeah. по своим огородам, все по своим хозяйствам, мало кто из ребят образует какие-то структуры, ну, общие общее дело, общие yeah. цели, задачи. Потому что общины всегда проще. Вот я не, ну, люблю, потом... я Про... не люблю один трудиться, я люблю вот коллектив. Опять, опять же, может быть, у меня знаний недостаточно для того, чтобы возводить. Ну, безусловно, какие -то, какие -то так культуры. и сейчас эти знания ушли. Да. Нет, есть и, конечно, агрономия, и они живые, все, есть учебные заведения, они все готовят, но нет навыков. Навыков труда на Земле уже потеряны. Вот мы, у нас дом в деревне, там у нас соседка, бабушка. Она, она нас все угощает, нам дает. Кабачки, тыкву <сех> за сезон, яблоки, там что-то огурцы, грибы, которые она собирает, ей 80 лет одна живет. Представляешь кабачки, кабачки себе, у... она с огороду ну, ну, у нее огород там соток, может быть, 15. И то огород там несколько грядок. Так ей с избытком хватает. На одну, на одну ей с избытком хватает. Она еще нам раздает. Ну, мы с ней дружим, помогаем ей как-то чем-то. Ей общения не хватает, потому что народу мало. Хотя там застраивается все так уже достаточно активно. Народ потихонечку двигается в деревню. Те, которые понимают, что надо все-таки на земле жить. И всем мы ребятам говорим, и вообще всем говорим, что целесообразное жить гармоничное может быть только на земле. Город имеет разрушительную силу для человека. И все разговоры о том, что город, вот это такая мощь, культура. Да нет, культуры в городе. Культуры нет. Есть этика есть отношения, сложившиеся в конгломерате таком общности законами регулируемой, которые, в принципе, не дают человеку развиваться. Он в городе болеет, он в городе тратит массу энергии, массу. Своих сил на то, чтобы утилизировать, извините, то, что из человека выходит, канализационные сети, множество потребляет, дороги строятся, и, и все закатывается в асфальт, что губит природу. Поэтому жить надо на земле. А земли у нас предостаточно, у нас около 100 тысяч пустых деревень которые покинуты. И вот их надо восстанавливать в первую очередь. Восстановили Москву. Замечательно. Картинка нашей страны. Давайте теперь все усилия двинем в деревню. Часть людей будет там трудиться, часть пусть в городе, а потом потихонечку переберемся. Средства телекоммуникаций средства интернета, средства можно везде сейчас и по удаленке работать, трудиться и восстанавливать все-таки нашу землю. Красоту и гармонию. Нарабатывать те навыки, которые мы утеряли. Ну, возрождать, возрождать. Да. А земли, вот мы уже с вами, если кто-то, дорогие друзья из вас, возразит нам, мы, пожалуйста, рады ответить на вопросы. Вот мы с Олегом в своих беседах призываем все. Если кто-то не согласен, пожалуйста, задавайте вопросы, комментируйте, можете приехать к нам поговорить, если у вас есть своя точка зрения. На философию жизни, на землю, на то, что вообще, как надо жить, или с чем надо жить, и к чему стремиться. А с нашей точки зрения, главное, это духовное развитие. Духовное развитие в гармонии со всеми мирами, окружающими нас. Минеральным, растительным, а главное, человеческое тепло, душевное тепло, доброта друг к другу. И тогда мы свернем горы. Благодарю вас за внимание, благодарю тебя, Олег. Благодарю. Всего хорошего. Спасибо. До встречи. С вами был Владимир Тюняев, Олег Вовк и Вести Волкон.